Всем привет! Сегодня у нас 1 сентября. Всех с праздником. Я сегодня на даче одна. Саша выехал на работу, завез меня на дачу. Я сегодня буду одна работать. Я одна руководить всем процессом. У меня сегодня по плану попробовать расчистить вокруг беседки. Не знаю, правда, насколько это получится, потому что мешают повсюду арматура. Не знаю, как я сегодня, конечно, одна здесь совсем справлюсь. Ну, посмотрим. А сегодня получилось вот такое видео немножечко даже наверное странное будет но эксперименты нужно ставить моя работа по фотографиям я получается здесь все расчистила как я говорила в начале ролика я хочу постараться очистить вокруг беседки все и у меня это получилось я даже сама как-то не ожидала когда один Находишься на даче, ну, как-то в своих мыслях, что ли, и работа идет быстрее. Сейчас через полчасика за мной Саша уже приедет, и мы поедем домой. У нас погода становится плохая. В субботу-воскресенье пока что обещают солнечно, поэтому надеемся, у нас получится сюда приехать. Выбираем насос. Выбор, да? Да. Всем привет! Сегодня у нас воскресенье, 4 сентября. У нас сегодня дубак. Саша в куртке и в шапке. У нас сегодня 15 градусов. Мы привезли микроволновку. Оставим ее дома, потому что завтра, послезавтра я буду сюда приезжать. Старая микроволновка, это не новая излома. <laughs> Еще сейчас, вы видели, мы купили насос. Сейчас Саша будет устанавливать. Сегодня я буду продолжать расчищать вот эту часть. Саша будет сегодня пока что заниматься скважиной. И, возможно, у нас приедут родители, если надумают. Потому что сегодня прям очень холодно. Но, к сожалению, завтра и послезавтра обещают таких же 15-16 градусов. А на следующей неделе у нас опять будет тепло. Там до 24 пока что обещают. Я вставлю картинку. Да? Да. А если опять скважину на мере? Не ушла? А? Не ушла вода? все на месте, все как и было. Хочу вам показать чек из Леруа. Возможно, кому-то будет интересно, сколько стоит насос, труба. Вот и остальные все добавыши. А еще нас очень радует наша помидорка. У нас родители уехали отдыхать. Завтра понедельник. Саша грузит металл. Сейчас поедем сдавать два рейса. Ну, то есть уедем, приедем, снова соберем и поедем опять на металлоприемку. Новый насос у нас работает замечательно. Только что проверили. Напор не упал. Все хорошо. <сёк> вот. И... Нужно показать вам, что я сделала за это время. Вот такие вот у нас получились сегодня результаты. Завтра будет понедельник. И я завтра снова буду здесь одна. Завтра и послезавтра понедельник-вторник. Меня Саша будет привозить и потом уже избирать. Так, друзья, как вы можете заметить, на фоне у меня уже течет вода, течет она третий. Плюс час, то есть 4, ну четвертый час, 3 с плюсом часа она уже течет, где-то 3,10-3,20. В минуту вытекает 18 литров воды, мы это замерили трехлитровой банкой, за 10 секунд трехлитровая банка набирается. Получается умножаем на 6, 18 литров за минуту примерно. У нас получается, это значит уже где-то 3,5 куба воды примерно у нас через эту отверстие шланговая вытекло, соответственно, вода в скважине не кончается, вода идет чистейшая, никаких вибраций насос не издает. Насос мы поставили винтовой, потому что это компактная модель, которая в диаметре 7,2 см, то есть 72 мм. Почему именно винтовой взяли? Потому что вибрационный в скважину ставить нельзя, он за счет вибрации нагоняет грязь на дно скважины, тем самым сам ее заиливает вибрационным мы только ее расчистили, то есть со дна подняли весь песок, всю глину, что там было, и вычистили оттуда. Обычный шнековый насос, почему нам не подошел, да потому что я размеров просто подходящих не нашел, у меня внутренний диаметр скважины около 100 мм, там может 102-105 мм, вот так вот. И шнековые насосы, они уж больно большие все, и они очень чувствительны к воде, а у нас в воде есть примеси, есть песок, есть глина, короче, всякая такая нехорошая ржавчина с трубы туда сыпется, не самая лучшая скважина, скажем прямо, Поэтому винтовой насос, я думаю, это самый оптимальный выбор для нашей ситуации, в нем легко сама вот эта обойма с винтом меняется, то есть запчасти к нему на каждом рынке продаются, и я думаю, в эксплуатации у нас никаких проблем не будет. Водичка бежит, водичка чистая, напор достаточно хороший, на ну, 18, 18 литров в минуту, да, я думаю, это вполне себе для такой вот напора. напор. Неплохой. Брать более мощный насос тоже не имеет смысла, потому что он может э, исчерпывать воду из скважины быстрее, чем она пополняется. Рисковать не стали, взяли самый э, слабенький насос. Ну, заявлено у него максимум 25 литров в минуту, он выдает вот, 18 литров. Зеркало воды у нас на 10 метрах, мы его на полметра ниже опустили и до дна еще полметра осталось. то есть У нас столб воды полтора метра. Он ну, там в районе полутора-двух метров, как он у нас и был изначально. И он у нас никуда не уходит. Это, я считаю, большой успех. За три месяца, или, не, вру, не три месяца, месяца два у нас мы да, водой уже пользуемся. Где-то около двух месяцев мы пользуемся водой. И столб воды никуда у нас не девается. Ну, я думаю, это вполне себе нормальные результаты для такой маленькой скважины. Так что продолжаем пользоваться, наслаждаться чистой водой и следите за продолжением. Друзья, после проливного дождя наш мангал немного покрылся веснушками, мы это все зачистим, покрасим его красочкой, но это будет чуть-чуть попозже. Веточками маленькими мы только разводим огонь, то есть мы его только разжигаем, потом, естественно, мы нормально крупные дровишки туда кидаем, чтобы у нас были крупные угольки, типа вот таких. Друзья, мы не первый день живем эту жизнь, Вроде <смех> огонь разводить умеем. Спасибо за комментарии. Пишите вообще все, что угодно. Мы будем вам отвечать вот в таком вот формате. Не забывайте ставить либо лайк, либо дизлайк в конце ролика. А можете прям сейчас авансом поставить, если вас все устраивает. И не забывайте подписываться. Ведь чем больше нас людей будет подписываться, тем больше мы будем выкладывать видео. Это же все закономерно. Делитесь этим видео с друзьями ВКонтакте, в Инстаграме, в ТикТоке, везде делитесь. Нам будет очень приятно. Сегодня у нас вот такая вот гора получилась. Ехали, боялись то, что по голове стукнет. Саша говорит, сегодня потратили 6600, значит, нужно выручить с металла 6600. 6-то мы сегодня не выручим. Вот столько получилось с двух раз. Всем снова привет сегодня понедельник 5 сентября на улице 9 утра и 9 градусов тепла холодно ужасно а еще в самаре не было дождя а сюда приехали а здесь все мокрое я теперь вообще не знаю что делать лесу обрезать на меня там ливень польется просто с листьев не знаю пока посижу дожду когда солнышко вот из-за этой точки выйдет. Я не знаю, либо опять дождь пойдет. Поэтому пока будем сидеть, отдыхать. Точнее, как сидеть. Все же намокло. Лавочка намокла, стул намок. Табуретку можно только из дома вынести. Поэтому стоим, отдыхаем. Ну, здрасте. Давайте еще сильнее дождик. Ну вот, пожалуйста, еще сильнее. Зачем я это сказала? Система дала сбой. Я думала, что дождь уже не закончится.